Всем привет. привет! С вами 1500 и и он. Поздоровайся. Давай. И сегодня мы будем обозревать один сервер под названием Jailbreak. 12+. Он меня контролл закруст. Да, я тут. У нас даже она я его я уже слепит, скажу я так опи кину в описании так, настройки ней применить ок. Да хватит мне слепить. Меня моя жранка слепит. Слышно, да? Ну ладно. Подымай. Так, где мой контра? Где моя контра? Где моя контра? Вот она. Хочешь прикол? У меня Блин, контра. Ну и кстати, мне кажется, или становится когда, когда она многуче. Так сейчас. Так. Что? Что? Так. Вот вот этот сервер. Заходим на него. На загрузки. Так. Oh, oh, oh, oh. О, о. Ты не знаешь, в какой мы сервер обозреваем? Ты не знаешь, в какой мы сервер обозреваем? Да. М новая карта, кажись. все Ладно, я попробую. посмотрю комменты, которые я тебе кидал. Так, сейчас поищем. М Голд, голд, сейчас напишу. Голд АК 47 Так вот так и вот так. Вот. Передайте им твой, передайте им свой ник Сайдерлы. Дорогие зрители, это, да, вот это я, вот это я. Вот он, я его увеличил сам себя. Вот это я. Да. Зрители меня не видели никогда. Теперь мои друзья будут завидовать, поскольку я доказал, что это я, Блин, у меня долго качает, у меня музыку качает какой-то Джейлд бригшов. Итак, дорогие телезрители, я вернусь, как у меня загрузится, потому что это, наверное, очень долго будет. Итак, да, я возвращаюсь, дорогие телезрители. И у нас вот такая вот фтагенция, ждем, пока загрузится. Итак, она загрузилась. Заходим за КТ, или за Т, тут как хотим. Но вам надо иметь микрофон. А, я покажу какое-то меню. Стать начальником тюрьмы. Это стать Саймоном. Это первое. Второе. Кли открыть клетки. Это может только Саймон. Или, точнее, главный начальник тюрьмы. Начать прятки. Это может админ. Начать мо бокс может каждый. Дачмять может только админ. Дать ФД главный начальник админ. И... Либо, если это охрана, можно дать не всем, но дать. И дальше магазин, который я покажу, когда я буду жить, так сказать. Тут очень адекватные админы. Ну, по крайней мере, некоторые... Есть двое, трое, конечно, неадекватных, но на это не обращайте внимания. Вы можете подать заявку на Р бан. Ну, на жалобу, точнее. Вот такие пироги. Подождем. Долго Нач... этот раунд идет я заметил. Трое на двоих. Ну вообще офигенный баланс, я скажу. Я тоже такой хочу баланс. Кстати, тут лежат деньги иногда, если вас убили. Ща я покажу. О, вон. Вон. нет. Нет, это у нас. Огно у нас так же столько. Но это деньги были. Их тоже обокрали, так Так. И теперь, дорогие зрители, сейчас поищем попробуем.. денег не вижу а вижу только самого себя на бабке вот так все, давайте я вам покажу весь магазин заходим за них магазин вот Глок первая 1500 15000 250 хп, 250 брони, 16 тысяч, бензопила 12 тысяч, скорость 13 тысяч, кардац 12 тысяч, граната 5 тысяч, свечение 3 тысяч. И выход. Давайте покажем наши деньги. И их выкидывать можно на Г. Вот монетка. Тысяча, точнее по тысячам они считаются, либо по 100, по 200, если у вас не было тысячи, либо вообще не дают. Всем пока. Продолжим в следующем раз.